Ну вот копию в лесу. Интересно, на что их работали. Там вот ямы тоже. интересное место. Вот видишь, какой. Вроде херовенький. Пигматит все равно это. Вот видно, что тут. иероглифы. Кварчик тут по кварчику шли видно, uh -huh. по кварчику заглублялись <coughs> пигматитовые жили, uh -huh. вот жила пигматитовая. Ну, вот, вот разведочная канавка, похоже, потому что в крест жилы сделано перпендикулярно жили. Вот так тут вот, наверное, и подсекли эту жилу, потом работали. Поздняя осень. Уже не так кайфово. Хорошо, что гнуса нет. Это бы сейчас какая-то яма была и в ней работать. Подъехал, вышел, костерчик развел в ямке, нагрелась, прыгнул туда и, и красота. чернишки Черника облетел нет не вся еще ягода черника М -м -м. вкусно. Йо хрен на себе. Вот это да. Чего же тут брали-то? И там еще одна. Ема но это уж вообще. Ты, Тот, тьма, не спрятался. Ну вот, что и хотел я нынче найти. как я ж моюсь, что Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Конечно, отмыть надо, но уж больно мне нравится вот это вот, но вообще вон тут красненькая. Ес, угу. yes. отлично. Вау, О, красавец. Вот тоже. Вау! Такое яблочко. Тут как перелифт На среде хорошо будет смотреться. оба на да это жила которая проходит под болотом под болотом потом здесь вот выпрыгивает выскакивает ну, в общем то что хотел найти я в принципе нашел чем-то смахивает носитель неровненький брекчи разные ну тут всякие и шмоиды какие-то в общем разноцветие такое поделочное поэтому хочется вымыть а потом уже показать хорошее но говорю уже на свете пора солнце то уж начинает клониться надо из леса выезжать еще. русская год назад тут видел где-то кольцетики валялись прямо на поверхности вот и решил меньше собрать Да, кто-то уже прибрал кольцетики. Место, конечно же, проходное. Потому что тут можно найти, вот видите, отпечатки какие-то. Водоросли, видимо. Люди сюда заезжают. Вот тоже отпечатки. Это похоже все, что осталось от кальцитов. Ясно, что здесь окаменелости вот люди рудится кто-то был кто-то был ну, вот такие кольцетики нравятся мне Ну это скорее всего какие-то водоросли окаменели, наверное я далек от этих вещей поэтому ничего сказать не могу вот этот образец мне тоже нравится вау красота-то какая Таким даже красным отдает. Что тут может еще заметить глаз? Не специалиста. Все тоже по идее конечно надо копаться копаться и искать найти и не сдаваться ну, какая шняга. оставим ее может еще кому-нибудь потребуется уверен что через год ее не будет до да ну, через... через год как правило если я показывал копии которые посещал они были разрушены или завалены после этого я, конечно, благодарен ребятам за то, что они смотрят мои видео. Но нельзя же так поступать. Ну, какая-то шнега. Да-да-да-да-да уж. Это точно палеонтология или палеонтология это что же это кости наверное вау какие муравьи красивые бегают тут М -м, красота какая Красотища. Вообще надо фото сделать. Какое великолепие. Для специалистов.